Вообще крутяк. В этом видеоролике я покажу вам, как я сделал из обычного LCD телевизора телевизор с невидимым экраном. То есть изображение не видно. Если просто смотреть на него, то есть вот так, глазами, то не видно. А если одеваешь очки, то видно все, как обычный телевизор. то есть ну, Изображение абсолютно такое же, как вот смотришь просто на экран, допустим. Да, вот сейчас смотрю. И все видно так же самое. Я где-то лет шесть назад увидел этот видеоролик с монитором от компьютера. И что-то вспомнил, вот уже лет шесть или семь прошло, я вспомнил что-то про эту тему и думаю, дай-ка гляну. И, кстати, в интернете все те же самые ролики, больше никто этого не делал и не снимал почему-то. Но это интересная тема. Я решил попробовать сделать. То есть У меня стоял телевизор Supra рабочий. Он такой уже старенький. И я с него забабахал... Телевизор-невидимку, короче. Ну, все, смотрите дальше, как я это делал и что получилось в конце концов. Так, всем добрый день. Делать нечего. Холодно на улице. Сижу дома. Решил, вот у меня есть такой телек есть, решила с него, короче, снять вот эту пленку. Насмотрелся видеороликов в интернете. Я вот сейчас решил с него снять вот эту пленочку. Снял крышку, разобрал его. Подрезал ножом канцелярским края. Вот так, не знаю, там что получится. Что-то он хрустел, может уже экран лопнул. И буду снимать пленку, будем делать невидимый экран. Невидимый экран. То есть пленочку снимаешь аккуратненько, если получится. Эту пленку вставляешь в очки вместо обычных там линз. И экран должен быть белым. Сейчас я его включу, посмотрим, что он сейчас показывает. И потом посмотрим, что будет, когда я сниму пленку так вот я поставил рамку лампочка горит красным Сейчас попробуем включим его. лампочка загорелась зеленым он даже сенсорный эти панельки сенсорные кнопочки ну, вот он что-то там О, отражает люстра неудачный ракурс убрал вот синий экран меню вот меню У меня две люстры висит, блин, отражает. Ну, короче, видно, да, что все бегает. Тун -тун -тун -тун. Все настройки работают. Все, выключаем его. Так, ну и все, сейчас буду снимать пленочку. И посмотрим, правда это или нет. Либо умотаем телек, либо он будет у нас с очками только работать. Попробуем отковырять кусок. Что-то я очкую. Может это не пленка? Нет, это пленка. По-моему, это не пленка. Сейчас отелик мотаю. Так, наверное, я его сейчас разберу. Ну-ка. А нет, это пленочка. сейчас я по-моему его сделаю блять что он вообще не будет работать ну -ка. Ух ты, какая она жесткая Лопнуть. Ладно, будем отдевать Короче, уже полчаса режу только вот уголок отрезал это пипец вот так вот ножом вставляю и потихонечку веду пленка очень плохо отходит так мы сейчас телефон взял неудобно с телефона короче пару дней надо чтобы оторвать пленку сейчас включу его и вот так вот посмотрим что он будет показывать надо только телевизор убрать чтобы отбликов не было или ладно сейчас вот так сниму половинку хотя бы димаш куйда берген берген? Второй день, блядь, уже показывают одно и то же, по-моему, стол. Кудаберген, берген? Эк. Надо здесь снять краешек главное чтобы монитор не лопнул матрица Кание, блядь. Че, наверное, сейчас включим? Лампинку подцепить. Вот. Так. А что? Опа. О. Ага. Ну. Опа. так он будет показывать. Человек ебнет только. он белый экран, короче. Так, а что бы включить такое, чтобы уже видно было. Ой, что-то моргнуло. Вот что-то замкнул, наверно. Меню. Сюда не достает. Угу. Надо еще отдирать. Короче, вот такая вот картина получается белый экран потом еще и помою его. О, клеточки пел, и будем смотреть так. А, ну я ж хотел показать что-то экран там взорвал короче вот такой экран получился. Это вот еще пленка осталась, которая была. Это уже клей остался. Вот это клей под пленкой, который надо будет тоже снимать. А вот здесь, если видно, вот блики. Где она? Вот она. Это уже без пленки. Вот она прям отражает потолок, как зеркальце. Вот. А вот эта пленка идет клей вернее, клей. А вот это вот пленка на клею. Да, Юля? А вот этот кусок, вот он, это кусок снятый уже с клея. Это будут будут очки, короче. Так, давай, наверное, сейчас я положу рамку. Не, убери пленку. Сейчас посмотрим, что получилось. Ладно, включаем. Лаборатория долбоебизма. Где это будут очки Специальные Так, ну-ка посмотрим да. да, я вижу О Вот так выглядит, короче Тут вот надпись ниже должна быть Да, ну ложи пленку А, подожди, давай меню включу Подожди, не ложи я буду смотреть. Вот меню, ложи не, не, Давай просто к экрану Ложи, ложи вот, пленку ложишь, и все видно. Да не выравнивает ее. Убери. Хоп. грамм пустой. Ну-ка положи еще раз. Вот меню. Ну-ка убери. А, меню включи. Меню. О. Ну-ка пленочку убери. А попробую положить на эту пленку, которая не оторвана еще. А, то же самое, просто резкости нету. А, нет, есть, просто темнее Все, веди вниз Выбирай Хоп И все исчезло Ну все, сейчас будем остальное снимать а вина, всё, да, ага. Ну если вот Включить эту вот херню боковую Включай, смотри Оп. Нет, Поверни его вот так А хер, прикинь Нифига приколюха. Опа! Ты тоже это видишь? Да. Ха -ха. Прикольно. Если собираюсь а повернуть ты... в другой, в другую сторону. Вертикально. Букву видно, но экран желтый. А вот такой горизонтальный. <с а ну-ка переверни ее. А так ничего не видно, но экран синий. А, нет, видно? Там просто рамка ушла. Ты перевернула, да, Да. Ну-ка. Поворачиваем. Оп, букву видно? Так не видно? Так видно. Бук. Но экран желтый. Поворачиваем. Очки камень, сделай вот так вот. <с Innovative> короче, мы тут это прикалываемся. Сейчас телек обделем полностью весь. У нас очень много детей. У них в зале стоит телевизор. Они постоянно спорят, короче, за него. Так, вот видите, да? Подсветка стрёмная, какая, она мешает. Ну, и мы им всем очки сделаем. Поставим телевизор с белым экраном. И кто свои очки потеряет, будет просто смотреть белый экран. Ну, вот такая вот фигня, короче. Все ништяк, все работает. Я, конечно, думал, что это бред, что это все кто-то придумал просто, чтобы все мониторы свои попереломали. Ну, Юля, положи еще раз. Что ты там ее облизываешь? Смотри. Вот тут вот здесь чисто, видно как. Вот так вот сдалека. Ну, да, и наклеена тоже видно. Как бы мы здесь не мешает. Ну посмотрим. Там у меня еще пленки всякие есть, может, что-нибудь придумаем. Короче, работает эта тема. Будем дальше отрывать все. Так. Короче, чтобы добиться такого эффекта, которого мы хотим добиться, ну, нужно три дня чистить монитор. Вот мы сидим уже сколько, вот мы только почистили. Вот где вот отражение вот это, да, это вот чищенный монитор. Вот. А, да, где вот в Сочи. Все, остальное, вот это вот, все, это еще не чищенное. Вот это вот не чищенное, это все в клею. И вот это вот все, вот так вот чистится ножичком. Вот так вот. Пим-пим, по чуть-чуть. И сидишь, ковыряешь. У кого нервы железные, тот может сидеть вот так вот и ковырять если нос чистый ну, чтобы в нос не лезть времени отнимать ну короче вот так вот надо сейчас его очистить весь вот туда отражение это чищенный экран это вот все клей клей клей клей здесь клей прям вот пленкой ровный вот он вот он заканчивается и вот это все надо снимать снимается просто пипец как жестко так сидишь срезаешь и боишься еще, чтобы матрицу не сломать. Короче, сейчас пол экрана вот так почищу. Вот этот кусок. И попробуем включить его. Ну, здесь пол беды. В центре экрана, короче. Ну, если аккуратно сильно не давишь, чтобы не, не лопнул экран. А вот тут, обойди вот здесь. А вот здесь вот жопа прям у дешлейфа. Это вообще прям страшно, короче. Если шлейф резануть, то все. Можно монитор выкинуть. Кстати, я очень много видеороликов смотрел. Там все показано про мониторы компьютеров. А с телевизора еще никто не делал. А это телевизор супра. Вот она, пленочка. Вот здесь надо все аккуратненько, так чтобы ничего не зацепить, вот здесь вот не оборвать. Оборву, можно выкидывать монитор. Вот такая фигня. Работа очень долгая. Кто будет этим заниматься, потом поймете, что это такое. Если вот так вот, правда, там захотели такой телевизор, надо быть готовым к тому, что можно его впороть. Ну и очень много времени на него убить. Можно лопнуть уголок и сразу экрану хана. Вот уголки, я за них переживаю. Сейчас начал здесь вот чистить, теперь переживаю за шлейфы. Палец уже себе резанул. Боюсь, чтобы шлейф вот так вот не срезать. Оп, и все, и нет телевизора. На. Короче, дальше чистим. Ты успокойся уже, <связано> очевидно. <связано> У же, блядь, злости, нахуй. Полная телега, блядь, с вагоном. здесь очевидная такая вся кровь сворачиваешь, лежи, очевидно. что, нет что все, уже, я говорю, у меня нервы на исходе я не могу такими делами долго заниматься кстати, вот, знаю людей, которые очень очень прям спокойно относятся вот к таким делам допустим, как там, допустим разобрать торпеду в машине в любой машине, не важно, что это за машина снять ее, обклеить каким-нибудь карбоном там Каждую эту мелочь, которая выпирает в торпеде под спидометр там везде. Если бы я за это взялся, я бы машину просто, блядь, болгаркой распилил через полчаса. И поджег бы ее и выкинул куда-нибудь в канаву, нахуй. Это не мое. Вот я не знаю, как у меня еще терпения хватает. Надо пойти покурить срочно. Чтобы доделать вот этот сраный уголок. Либо я сейчас еще раз колочу, разобью и подожгу бензину. Сейчас я пойду покурю. И продолжим. Все, до встречи. До встречи, ну. Ебаная, нахуй. Что снимаешь до сих пор? Пиздец. Я ж говорю, я злой, блядь. Все, идем курить надо. У меня уже сил нету, все, я лезвие просто тупая кстати напишите там в комментариях лезвие тупое или лезвие тупая вот это лезвие я хочу чтобы юля увидела комментарии почитала скажи правду что как есть Ну скажи почему мы задали этот вопрос не знаю Потому что Юля говорит, что лезвие тупая. Давай новую возьму. Новую лезвию. На. Потому что я старая уже лезвие тупая. Смотрите, сколько осталось. Это просто счастье. Блин, но ну мы это сделали. Это вообще жесть. О. А ты говорил, три дня будем чистить. Ну, знаешь. Когда мы только начали, мне показалось, что это очень даже сложно. Нет, это правда очень сложно и нудно. И опасно. Ну сейчас вот маленько уже руки, ну, как бы привыкли. Поэтому уже кажется проще все. Особенно когда я вот так первый раз попробовал сделать. Мы ну, сначала вот так делали, вот так по чуть-чуть снимали, а потом попробовали вот так вот. И он снимается хорошо, клей. Кстати, за стекло можете не переживать, если вот этим лезвием водить по стеклу, не сгибая его вот так дугой и не царапая вот так острием. Стекло вообще не царапается. То есть это вообще прям плюс огромный в этой работе. Так, давай ты будешь ложить. А я буду снимать. А это что такое? Смотри. Только что. А это под ним. И вот это под ним. Заебись. А как попало туда? Да. А я же поднимал его. Но это матрицу надо поднять и почистить. Ладно, я же почищу. Короче, вот мониторчик. Давай я возьму. Давай. Ты как-нибудь сбоку это показываешь, чтобы я тебя не снимал. Меню включи. Оп. Все работает. Все видно. А ну-ка теперь плен, пленку аккуратно подноси сюда к телефону. Я не буду его шевелить даже. Куда ее? Ну, к телефону приказываю. подноси. Видишь, мутно все. Видишь? Ну, как бы смотреть можно, но мутно. Так, а теперь, знаешь, что сделаем? Пленка сама по себе мутная. ну, когда ее ложишь на экран, саму пленку, вот... Че сенсорный экран нашли. Тогда вот все четко. Прям вообще вот резкость. Да, работает. Теперь сейчас мы это сделаем, короче, очки. О, я вообще слепой. <смех> да, ну что-то. Не в очках лучше. Кстати, ну если не заморачиваться по поводу... Вот на ты, то это все круто. Резкость вообще. 50% там всего. Я даже отсюда его вижу. О, кстати, отсюда я вижу его еще четче, прикинь. Ну-ка, на ногами испробуем. Вот эту вот штучку. Отсюда еще лучше видно. Ну, выключился. Угу. Ну, нет, так же. Для телефона. А я вот отсюда, прикинь, даже буковки все хорошо вижу. Вот так. Это, пленка еще мутная, смотри У меня нос, по-моему, в этой жижи, блядь, теперь. Да. Не, ну классно, классно, мне нравится эксперимент, офигенный. Будем, короче, сейчас смотреть очки И будем смотреть какое кино Довольный я, у меня лыба растянулась, все, не наступит это, теперь у меня пропала эта Психика, короче Можно это делать чайком, обмыть. У меня бутылка пива есть Выключи свет Так еще лучше Да А ну-ка через эту Ну, ты близко поднеси его. Сейчас, подожди. Короче, это, я понял. Давай, знаешь, что сделаем? Mm. Давай пленку помоем. Или я ее пыталась только что протереть. <coughs> только если смотреть близко. Да не, нормально. Теперь надо очки где-то замутить. У меня есть двое 3D-шных очков. Давай их разберем. А что, нахер не нужно? Все, ставь. Сейчас сделаем очки, потом снимем. Короче, мы это, пока собирал я монитор, ну, сейчас прикрутили рамочку внутреннюю, одели эту. А у меня двое 3D-очков в пакете лежит. Я а -а -а. Юли говорю, давай-ка попробуем через 3D-очки, чтобы не менять пленки, то есть не вставлять. Ты кого снимаешь? Я очки. Ты? Мусор снимаешь какой-то. Мы, короче, эти очки достали. Юля сняла с них пленочки, вот эти вот заводские. Они вообще прям четко показывают. Сейчас я меню Охренеть. Давай камеру сюда. Смотри. Вообще крутяк. лежит вот так. Прям вообще офигенно. Ты не швыри камеру. И второе. И это. Оп. Оп. Охренеть, короче. Вот это, да? Вот так смотришь. Все мутно, вот так желто, так синее А вот так смотришь Ну прям телек телеком, офигенно Вот это, блин, повезло Короче, продаю телек Из простого в 3D 10 косарей 5 косарей заработаю И 5 косарей телек с очками С двумя, парой очков 3Dшные Миштяк Сейчас соберем все, подключим короче, Будем смотреть кино, которое никто никогда не увидит. Ну что, как вам эксперимент наш сегодня? Ну конечно, еще раз покажи. Там меню нету. Включи меню. Я, конечно, сам это... Да, всё, а, все, я тут смотрю на экран, не включается ни хера. Оп. Убираем, подносим. Второе очко. Все работает. Убираю очки, вот они. Подставляю очки. Рука моя. Обычно. Да? Все. Ну что, как вам наш эксперимент? Сам не ожидалось, честно. Мне прям вообще я кайфанул. Хоть мы сегодня весь день с ним провозились, но я прям тащусь, короче, от, него, от этого телека. Конечно, наверное, я его продавать не буду. Телек вообще классный. Валялся просто так. Остал. Как, как назвать его? Как его назвать телевизор? 3D. Ну, не 3D, конечно, а просто, то есть, ну, телевизор без изображения. Не, пока, не посмотрите, пока не оденете вот эти очки. Кому как понравилось видео, ставьте лайки. Комментируйте побольше, короче. Все, я доволен. У меня улыбка на лице. Счастья нет предела. Всем пока.